Орел сидит на дереве. Сейчас увидишь, Съем, конечно, не испугается. Геология. приманивает орла. Смотри, ручной орел, друзья Просто рыбу показывает И он уже идет на рыбу Орел, смотрите, он, ребята он, Смотрите, Ой, смотрите, смотрите Хопа Прикормленный Традиционный пируэт Ребята, ставим лайки Утонул, наверное, орел, да? Рыба утонула Думаешь? Да Ну давай другую посмотри ну, не вчера, не Видали, там, ребята, сидел на тальнике и прилетел, короче. Рыбу Давай жди. Вещь, это вещь, я утонул Орленок. Вот такие вот у нас орлы. Это друг мой. Карифан, а? Ну, И чё ты давненько ты его так уже? Недельку. Он сперва у меня там, в, тюп, в том тюпу. Я поэтому сюда перебрался. Он сюда. И вот он ждет, сидит каждый день вот на вот этой вот долине, друзья. Утром, вечером. Вот. Ясно? Так что, ребята, давайте, смотрите и учитесь, как нужно приручать диких птиц. Поэтому не боже друга обижать. Да? Потому а он уже... Брат. А он указывает, где рыбные места, где косяки ходят. И вот тогда сеть можно ставить в тех местах. Ну Да он может еще и как бы его сильно не заметил. Ему надо светлую, светлую рыбку. Он заметит. Главное, чтобы окунь тонет. Вот давай и десять на дерево, еще разок прилетишь. Орел. Так что, ребята, Здесь, смотрите, почему? вот еще окунишка есть. Ну вот такой грамм на 300. Сядь, Сейчас хочет сесть он. Сейчас он увидит, друзья. Смотрите, вот видите Орел. У меня прямо сфокусировалось туда все дело. Смотрите, сейчас. Он услышал это все дело. Сейчас мы вам покажем супер класс А сегодня у нас 6, по-моему, июля. 7 июня. 7 июня. Вот такие вот красивые закаты у нас здесь можно наблюдать. А сеть сороковка, да? Сороковочка. Но он не на свою Талину сел, он совершенно на другую сел. Да, могу, вот он на, на второй аэродром сел. Вон, сидит, ребятуша. Вот на толинке. Прям посерединке, видите? Точечка. Ага, вот так может. И одному кому подгребать? Yeah, yeah, yeah. Карасишку бы или подъязка? О, кунишка. Окунишка, ребятки. Ты сам сети, да, присаживаешь? Или такие попаешь? Я и сам все делаю. Все, сам он делал. Ты куклу берешь с лески. Я беру китайскую сеть. А, все потом это, все обдираешь. Все это выкидываю Ну, no, no, no, no, no, no. И делаю ряж, вижу с капрона. Uh -huh. И присаживаю сам. Ну, ну. No, no, no, no, no. Ясно. Ясно, ясно. Белую рыбу нам надо, ребята. Могу Да, так он красиво так еще маневрировал. Чайки летают. Да чайки вообще паршивые, бля. Ну, ладно, опять опять. Давай маленько вот так повернись туда, чтобы... Сейчас, сейчас, стой, стой. Вот он покажет сейчас ему, орлу этому. О, понял! Смотрите, ребята, летит, летит, летит на нас, орел. Смотрите, сразу же идет. Смотри, давай бросай сюда. Круг мне надо отдать. Утонул, наверное, этот только А может быть и нет. Не, утонул. А ну, если фому... сразу... ему надо было в лед подкинуть, чтобы он его цепанул? В лед он никак не возьмёт. А вдруг? Не, он только с воды может взять. Ну что ты, карифан, блядь, объебался, что ли? Ну давай сейчас вторую проверю с тушечкой рядом. Может белую рыбу найду. Вон туда. А вот он. Видишь, угу. окунь тонет. Не надо же показать. Например. Да. он. А -а -а. Как показал он, Да он молодец. А вообще он... умный. Да тут, друзья, до туда метров ну 100 точно есть. Вот до вот этой талины. До сухой макушки. А вот до вот этой тоже примерно около 80. А да, вот он сейчас он на ту хуйню. Так он уже, понимаешь, он сидит, ждет тебя. Что-то ему жест этот покажешь. Руку да, кверху. Да, да. Пустую руку, пустую так, руку показал. показать. Да, да, он, да, он, да. Он на да, пустую он, в первый раз, друзья. Клево. Нифига не захотел. Я вот не знаю, сейчас что, опять. Я знаю, что он не будет. А вот на белую, я говорю, вот белая была бы. Весело тебе. Ты, ты тут не один оказывается. У да. тебя а, там чё, ключи на веревочке выпали. Нет, не делся, не О, не приземлиться не сейчас не на первую. Все, сел, друзья. Сейчас посмотрим, короче, что будет. Вот так вот рыбаки Сибири живут. С птицами. Хищными. В сговоре. Мы же коллеги. Да. Он рыбак, я рыбак. Голка, ну, Поэтому по-любому. Скорее, давай, блядь, карасик Вон что-то есть там сверху, верховая какая-то Не, плескнулась там Вот метр в семи отсюда По-моему, там какой-то белый, наверное Вот, вот Вот чебачок, а? Ага. Нет, подлещик подлещик. Самый его, наверное, подлещик, ребята Сейчас я вот сюда, наверное, зайду Вот так, аккуратно вот, Ага Да-да-да-да Орел сидит на дереве. Смотрите. Это возьмет. Ах, промазал, засрай. Да, а взял? Да. Ну молодец вообще. Да. Смотри, ребята, бля, ставим лайкосы. Все, а куда он? На берега, берег, ага, ушел. Берег. Не еще вот он. Сейчас на дерево кормится. Ну да. все, а на, на дереве сидит. Давайте, друзья, ставим лайкос вот такой. Смотрите видос следующий до конца.